Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, я хочу подарить вам еще один аят мироздания. Подаренные мной аяты помогли многим из вас пережить очень трудные времена. Ибо в этих аятах есть потайной смысл. Ключ. Открывающий дверь. Аят. Это идет из язычества. Посыл во Вселенную. Что означает завет, чудо, мольба, откровение. Это разговор с богами. Это разговор со своей душой, со своей совестью. Это разговор с Духом мира, с тем самым Духом, который управляет всем живым. Это слияние воедино с мирозданием, с природой, со всеми, кто живет в этой природе, со всеми стихиями, со всеми душами. И это все наполняет человека, дает ему силу, энергию, сверхчеловеческую силу преодолеть трудности, боль. Словно вся Вселенная и природа братается с человеком и начинает помогать ему преодолевать трудности. А яты мироздания были подарены мной вам. И как все замечательные идеи и сильные работы вновь пытаются подделать. Наше знаменитое, знаменитое царство гусиное, опять выложили, как воры на своем сайте закрытых вебинарах Аяты. Как мне жаль вас всех! Вы как воровки, которые украли яйцо и оглядываются, убегая прочь. Как мне вас жаль! Вы думаете, что, забирая мои идеи, мои мысли, пытаясь копировать меня, вы станете мной. Вам никогда не будет дано то, что дано мне. Никогда. А я-то мироздание открываются избранным, открываются достойным, открываются сильным. Вы лишь жалкая тень. Тень даже не меня. Тень моей тени. Я смотрю кругом и вижу огромное желание копировать, огромное желание быть, как я. Над вами только смеяться будут. Потому что, когда ты повторяешь другого человека, ты теряешь свое лицо. Как та ворона, которая пыталась копировать Павлина и даже вставила себе в задницу пару перышек. Но это не сделало ее павлином. Над ней просто все смеялись. Потому что ворона рождена, чтобы клевать трупы, а павлин рожден, чтобы украшать царские дворцы и сады. Ужасно жаль таких. Вы никогда не обманете мироздание. Вы никогда не обманете эти пласты знаний, памяти, информации, которая есть над нами. Они раскрывают свои ключи и тайны только честным. Только тем, кто отдает это миру безвозмездно, кто не пытается продать задорого взятую у кого-то мысль или идею, жалкие вы, ничего это вам не принесет, ни славу, ни довольство. Ничего. ничего. Кроме позора. А я хочу вам подарить еще один благодатный аят Мироздания, который поможет вам набраться энергии, сил и преодолеть трудности, который поможет вам повернуть лицом к себе Мироздание и вас услышит. Вы можете подготовить алтарь, можете зажигать свечи, можете включить расслабляющую мелодию. Я сейчас не могу вам включить красивую музыку, потому что YouTube, к сожалению, постоянно меняет правила, и я бы не хотела, чтобы этот ролик удалили. Вы можете читать это в ванной, поставить благовоние, зажечь свечи. Вы можете читать это перед открытым окном как подсказывает ваша душа, и читать столько раз, пока вы не успокоитесь, пока не наступит мир в душе. Кто-то во время чтения разрыдается, может быть, заплачет, очистит свою душу от той боли, которая скопилась годами, от обиды на людей, на близких, на несправедливые гонения, на потери. И это все очистится, уйдет. Уйдет и останется только светлое. Вы достучитесь до трона богов, они вас услышат. Есть обращения и просьбы, в которых нет слова просьбы. Но они дают больше, чем именно нацеленная просьба. Дай мне это и то. Я желаю вам мира в душе. следуйте своей совести потому что совесть это голос богов внутри человека кто идет на сделку со своей совестью тот никогда ничего не добьется никогда не бойтесь быть честными не бойтесь говорить правду сила правды защищает человека ложь дает Ложное ощущение защиты. А сила правды защищает человека. И уж лучше пострадать за правду, чем быть опозоренным за вранье. А я-то мироздание вам в помощь. О, святое. Все Всеблагое мироздание, я благословляю Тебя и Твое величие. Твои моря омывают берега, реки обнимают камни и скалы, великие горы, как стражники мира, волки обходят дозором ущелья, орлы зорько следят с небес, рождаются жизни и умирают жизни, и вечность совершает свой круговорот. Утром я благословляю мироздание, днем я благодарю мироздание, ночью я молю мироздание о мире и благополучие для рода своего. Все сущее едино со мной. Реки, как вены земли, проносят кровь земли к сердцу ее, к океанам. Огромные киты поднимают фонтаны, И моря накрывает волнами берега свои. Все дышит и живет, все мое. Да ну мне, ведь я пришла в этот мир, Чтобы видеть все это И насладиться покоем и величием. Я соединяю все голоса воедино. Крик орла, рык льва, Вой волка, мычание дикого бизона. И все голоса живущих на земле этой, и все звуки воды и ветра, и всеми голосами благословляю тебя, и благодарю тебя, о Создатель миров, Отец богов и людей, начало всех начал, вечно правь на троне своем, и голоса эхом повторяют мои слова. О вечная вода, шумная и грозная, спасительная влага, дай мне свою силу и чистоту. О крылатые летучие могучие ветры, поднимите мои мысли и дела на крыльях своих и вознесите добрую славу обо мне. О камни, кости земли, о вулканы грозные сыны вселенной, и все живое благословенно будь. Дай мне свою мощь, дай мне свою силу, Возлюби меня, как я люблю тебя и благословляю. Я благодарю за каждый день моей жизни, Я благодарю за малое, и потому мне дают великое. Открой свои сокровищницы земля, Раздари меня щедро и с любовью, Ибо я частица твоя, и рожденный из чрева твоего. Да будет так, да будет так, да будет так.